друзья всем привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео на своем канале я запускаю новую рубрику обучение компьютер для начинающих э -э будем знакомиться с компьютером обучаться познавать азы и совершенствоваться в сегодняшнем уроке мы разберем с вами что такое рабочий стол э -э Гаджеты рабочего стола, значки рабочего стола. Итак, поехали. <coughs> Рабочий стол у нас э, – это основное окно операционной системы Windows 7. Да, хочу заметить, что мы с вами будем э, работать в операционной системе Windows 7. Именно сейчас вы ее видите на экране. Все последующие окна запускаются внутри окна рабочего стола. Рабочий стол может быть наполнен различными элементами интерфейса. Их количество и порядок вы вправе сами настроить по своему желанию. То есть количество значков поставить, ну, изменить все, что хотите, можно полностью поменять под себя. Вы также можете изменить картинку фона, цвет элементов и других параметров рабочего стола. С левой стороны мы, вы сейчас видите значки рабочего стола. А с правой стороны у нас размещаются гаджеты рабочего стола. По центру залито вот этот значок, а, полностью это у нас рабочий стол. С левой стороны у нас есть кнопочка «Пуск», вот она подсвечивается. А с правой стороны у нас называется область уведомлений. Это вот часы, звук, сеть, расклад клавиатуры. А, где значки снизу, это у нас называется панель задач. Фон рабочего стола часто называют обоями. То есть, если вы услышите обои для рабочего стола компьютера, это относительно тому, что это фон рабочего стола. Друзья, урок подошел к концу. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.